Добрый день, уважаемые друзья! С вами Владимир Добров и Ческомру. Всех рады приветствовать. И сегодня у нас обзор третьего дивизиона, прекрасная Олимпиада и, безусловно, интересно, как и что происходило в предыдущий уикенд. Итак, первый пример, который мы с вами разберем, случился в партии габат Шварме Рефильве против Таквы Хамури. Вот такая вот позиция возникла достаточно экстравагантная, несмотря на то, что у черных лишнее качество. Мы видим у белых есть сильные проходные на ферзовом фланге. В то же время у черных тоже потенциально пешки f и g могут сказать свое веское слово. Так в принципе в партии происходило. Черные сыграли ладья f5, король d4, ладья бьет g5 и пешка A побежал. Черные, в общем-то, играли достаточно неплохо, но в какой-то момент возникла очень сложная позиция. Были необязательные ходы. Но, тем не менее, вот пешки начали двигаться. Настоящие гонки, то есть гонки после король b5, f5, черные пешки тоже ринулись вперед. И вот э, такая критическая ситуация возникла. В один момент, сейчас мы ее увидим. Белые пешки уже максимально продвинуты. Ну и черные тоже не отстают. В этой ситуации был замечательный ход ладья бьет f4. Удивительный ход. И на ладья бьет f4 белые играют а 8 Ладья a8, король a8. И посмотрите, пешку бы не так просто защитить свое движение. Скажем, в случае хода g3, b7, ладья а 4 король b8, g2. Черные играют, король, допустим, c8 или король c7, и мы видим, что нет защиты от превращения пешки. Ну и вот пешки ферзи бы прошли бы одновременно, и белые бы наверняка сделали здесь легкую ничью после ферзь c7. Шаг. Вот ну, такое этиодное спасение было у белых, однако белые сделали более сложный ход ладья f1, и пешка g побежала дальше. Конь b8 тоже неоднозначное решение. Вполне вероятно, король c7 все еще позицию держала. После g2 возникала, опять-таки, нешуточная заруба f3 b7. И вот такая вот совершенно дикая позиция могла возникнуть. Ну и скажем, после ладья 7, конь a7 f2, Ну, что белые могли бы забрать на g2, и потом провести все-таки ферзя на b8, партия завершилась бы в ничем. Но. Последовала ошибка, король c7 белые не сыграли, сыграли конь b8, и это позволило черным сыграть g2. Здесь не поздно было еще попробовать сыграть a8, хоть как-то еще держала позицию, однако после держания f3 черные пешки оказались проворнее, и конь на b8 помешал пешке b превратиться в ферзи, черные успели добраться до короля и выиграть эту партию. Неплохой отрезок, интересная зарисовка, но ну и мы идем Дальше. В группе С была совершенно дикая борьба. Я отмечу, что я просмотрел более 150 партий. И, конечно, из них выбрать было непросто. И в группе С она отличалась именно своей боевитостью, своей кровопролисью. Потому что в других группах играли сверхплотно. А С это просто было нечто. Итак, следующий пример. Мы смотрим партию валийского шахматиста Блэкберна. Известная фамилия многим наверняка шахматистам. И э, черными играл Томас Янкунос. Не так известны эти шахматисты, тем не менее, борьба в этой партии была не шуточной. Итак, черный перестраивается, конь Е8, известный таби стратегической защиты, системы Земеша. И белые, в общем-то, логично отправляют короля в длинную сторону, чтобы затем организовать. Атакующие действия на королевском. Но в это время черные тоже неспроста. Играют слоны в 6. Очень сильный перевод, кстати, слона на f 7 Очень тонкий и позиционный. И после король b 1 конь g7 как-то черные умудрились белых переиграть. Ладья f1, f6, здорово слона 6 и ферзь b8. Четкий ход. Черные организовывают идею с ходом b5. То есть очень активно и Томас играл эту партию весьма плодотворно, так сказать. Весьма предприимчиво. Слон e3, b5. Черные организовали хорошую контр-игру по линии B. И вот в этот момент, после слона c4, возникла критическая ситуация для белых, где они решили отдать свою сильную фигуру, отдали слона, после чего решили поменять белополов. Правильное решение. И стратегически все это очень оправдано, потому что теперь белые хотят провести g4 и продавить все-таки линию g. А в это время Томас не стушевался, сыграл ферзь b4. Пытаясь опять-таки организоваться по б и поддерживая напряжение. Произошли размены. И все было бы хорошо для белых, если бы не было ферзей на доске. Скорее всего, у белых было бы стратегически выиграно. Но не так-то все просто оказалось. После ладья b8, ладья ф 2 очень тонкий позиционный тоже ход, защищающий в пешку на втором ряду. Конь e8, конь отправился в район поля c4. И очевидно, что um, здесь белые должны играть очень быстро. Они играют g4, конь d6, ладья g2, и после смелого h ладья g4, ферзь b4. Угроза, конь c4, весьма неприятна. Однако белые ее парировали ходом, конь d3, конь c4 и ферзь c1. Казалось бы, партия уже должна завершаться. Король 1, белые делают все грамотно. И по большому счету осталось только подключить ладью по линии g и в какой-то момент. Все это упадет после хода f4. Король черных в большой опасности. Но Томас, понимая всю перспективу, он дальнейшую решил организовать удар на b2, смутить, так сказать, противника. И это ему удалось. После хода конь бьет b2, а3, конь зачем-то вернулся на d3. Почему не на c4 это большая загадка? Здесь, конечно, он стоял замечательно, блокировал бы все вползновения черного слона. Которые возникли. После этого партия бы наверняка завершалась в пользу белых. Однако пошел конь d3 Blackburn. И после c4 мы видим, открылся как ферзь, так и слон, готовы теперь вторгаться. И белый король на самом деле оказывается в западне. После ферзь d4 опаснейшая позиция. Белые продолжили игру, Остается буквально, совсем чуть-чуть, чтобы выиграть партию. Однако ход черных, и они. Намертво связывают коня c3, мы видим сейчас угрожает буквально ман 2 хода. После хода слон b4 черт белым ничего не остается, как проверить надежду какую-то, связанную с ходом ферса a6. Забросил он ферзя, ну и здесь как в шашках отдал одно, съел 5, так оно и получилось. После хода короля h5 белые еще отдали на g5 и просто отдали абсолютно все, черные съели, смолотили просто все. И вот таким вот образом Томас нас довел турнику партию до победы и выиграл важную партию у валийского шахматиста. Третий пример э, примечательен тем, что играли две девушки э, Хвас Зайне, представляющий Тунис и Лара Путак э, из Ирландии. И так э, последовало э, так, называемый, так называемый гибрид Лондона, связанный с ходом c 4 Но ну, а черные играют, как в классических Грюнфельдах стараются Успеть быстро схватить центр белых и в этой партии примечать она тем, что не хватало белым буквально одного темпа для окончания нормального развития. Ладья c1, ход уже мягкий такой и немного неточный. И черные съедают на d4, предлагают белым сыграть еd, что и надо было делать, и тогда возникала позиция с изолятором. Однако белые решили сыграть по-другому, взяв конем на d4. Но в этом случае у черных появляются идеи, связанные с ходом e5. Поэтому черные сделали ход ладья e8. Наверняка еще можно было спокойно эту позицию градить даже вплоть до, до слон бьет b8, или все-таки какие-то cd, какие-то размены э, тотальные. Э, вместо этого белые вернулись обратно, и после хода конь c6, опять-таки, возобновилась угроза с ходом e5. Эта идея не понравилась, белым они взяли cd, но теперь мы видим, после конь d5 висит как пешка на b2, так и слон на f4. Выясняется, что защитить эту пешку не так-то просто. Играют белый b3, теперь обнажается поле c3, куда конь и вторгается мгновенно, Ферзь c2. Опять-таки слон выходит с темпом, нарушаются все принципы дебютные, играть приходится e4, теперь конь с b4 направляется на c2. Ферзь b2, и конь заходит на d3 с огромным КПД. Ферзь бьет d3, единственные все ходы делаются, угрожает мат в один ход. Поэтому приходится давать качество. Опять-таки, маркировку белый не успевает сделать. Съедается на e4, конь e5. И после взятия на e5, даже хладнокровного, взятия, взятия ладья c8 хороший ход. Ферзь на b2 не пошел из-за ладья c2. А на конь c4 последовало хладнокровно, опять-таки, f6. Никаких слон без g2, дабы даже избежать каких-то маломальских идей, связанных с ферзь g7. Черные сыграли f6, ограничили еще и слона, потом съели на g2. Опять-таки напали на мат. Посмотрите, как все темпово их приятно за черных. Приходится играть ферзь d2, ферзь b1. Опять-таки, несный ход. Взяли, взяли, опять-таки, b5. То есть белые не успевают никак раскрутиться. Ладья g3, ну и здесь, конечно, можно было отступить слоном и выиграть партию сразу, но э, лара-то пошла по-другому, взяла на c4, взяла на b3, опять-таки все провисает, и темпово партия все завершается, очень толково ходом ладья c2, слон еще тоже не имеет ходов, и после ладья b3, удар, удар и конец. Ну вот, в общем, такие вот партии замечательные в третьем дивизионе. Качество партии растет, партии очень интересные, нету таких прям-таки провальных партий, все стараются, все стремятся к хорошей игре, и это очень приятно. Ну и прежде чем подводить итоги третьего дивизиона, друзья, Ческомру специально для вас подготовил небольшое интервью с легендарной шахматисткой Рахамей Гранд китва которая защищает цвета Шотландии и на протяжении многих-многих олимпиад является ее лидером. Я Кетван Арахамия Гран, грандмастер. Uh, Сейчас проживаю в Шотландии, изначально из, из Грузии. Мой муж из, из Шотландии. Мы познакомились за практически на шахматном турнире. И это произошло очень давно уже. Мы... Я живу в Шотландии с 1996 года. Да, больше 25 лет. Я изначально представляла Грузию, даже после переезда в Шотландию. И, по-моему, с 2008 года я уже поменяла федерацию и представляю Шотландию. Как раз это был год Олимпиады в Дрездене. То есть я первый раз тогда выступила за открытую команду Шотландии. И с тех пор... То есть я даже уже не помню. В какой-то момент я считала, сколько Олимпиад мне удалось сыграть за все это время. То есть я начала еще в 1990 году, представляла команду Советского Союза последний раз, по-моему, это было. И после этого выступала несколько раз за женскую команду Грузии. И с 2008 года я несколько раз представляла открытую команду Шотландии. Последние годы это была женская команда Шотландии. Это я все, все вспомнить. А вот теперь, последние два года, да, это команда, мы играем в Олимпиаду онлайн. Но всегда, конечно, желалось бы, чтобы были более популярны. И, в принципе, в Шотландии особенно шахматы более на таком любительском уровне, я бы сказала. То есть, Совершенно непро непрофессиональный подход. Но тем не менее шахматы, скажем, на уровне школ довольно популярны. То есть у нас много детей, которые играют в шахматы в начальных школах, скажем. Да? Но вот, к сожалению, после этого мы как-то их теряем. То есть уже доходит до высшей школы, и у детей появляются или другие интересы. Профессиональных шахматистов практически в Шотландии можно сказать, что даже не существует такого понятия, потому что всем сильным шахматистом у нас есть несколько басмейстеров, но им приходится приходится иметь другую профессию. Вот я, я думаю, что нам удалось попасть во вторую дивизию изначально казалось что в принципе не будет никаких не должно быть не должно быть никаких проблем так по моему и получилось но в то же время надо всегда быть очень осторожным потому что во первых это формат онлайн все может произойти абсолютно не шахматные причины могут произойти например что-то произойдет с интернетом или можно очень легко попасть в ноты потом кто знает что произойдет и то есть э, это никогда не является фактом, пока это не произойдет. Но мы, конечно, очень рады, что нам удалось попасть во вторую дивизию, и там будет намного сложнее. Мне очень нравится формат э, в том плане, что две открытые доски, две, две женские доски, и также есть возможность э, э, юниорам показать себя. То есть это, мне кажется, вообще-то очень хорошая идея. Было бы неплохо применять даже для... Для обычной Олимпиады, мне кажется, это было бы неплохо. Да, ну, конечно, 15 минут, быстрый шахмат – это совершенно другая история. Ну, конечно, и имеет и свои плюсы, и свои минусы. А, Все-таки в социальном аспекте мы как-то не… Как-то каждый сам по себе, да, то есть мы только, опять-таки, общаемся виртуально. И, конечно, с одной стороны это хорошо, что очень много времени экономится, не надо никуда ездить. Можно все это делать с комфорта своего дома и экономишь много времени. Но, конечно же, чувствуется недо... недостаточно от того, что не общаешься конкретно со, со своими как бы, участниками по команде. Я думаю, что... Но это можно возместить как-то. Мы уже все привыкли, наверное, играть он, онлайн и общаться со всеми друзьями, и общаться со, своими, со своей семьей. Все это происходит сейчас виртуально. Так что как-то уже к этому привыкаешь и находишь, находишь выходы. То есть, да, ну, конечно, шахматы совершенно теперь это другая игра. Но то есть, мне кажется, уже это, это большое преимущество, что у нас, по крайней мере, в мире есть возможность проводить Олимпиаду э, онлайн. То есть э, это уже как бы мы да, можем быть благодарны за это и, э, в, да, в данной ситуации. То есть уже хорошо, что хотя бы есть такая возможность. И надо уже как бы приспосабливаться и находить выходы как бы, из любого положения. Э, и да, я думаю, что в принципе это хорошая идея так, иметь такую возможность. Ну а теперь, друзья, подводим итоги. В группе А первое место занимает команда Малайзии, второй китайский Тайпэй и Шри-Ланка. Поздравляем эти команды с выходом во второй дивизион. Отмечу, что Корея, Южная Корея и Япония остались за бортом. В группе Б ирландцы доминировали и команда Ливана, опять-таки поздравляем ливанцев, и Ирака проходит следующий этап. Следующий дивизион. Группа «С» Шотландия опередила Анголу и увалийцев. Группа «Д» Боливия, Уругвай и Парагвай Дружно взявшись за руки латиноамериканцы проходят следующий этапы готовы строить там настоящий наверняка карнавал. Посмотрим. К сожалению, Тринидад, Табагу, как и Суринам, как и которые которую Wildcard получила, Выступили достаточно достойно, но не хватило дополнительных показателей. В группе Е Венесуэла, выиграв все свои матчи, получила путевку в следующий дивизион. Так же, как и Сальвадор и команда Ямайки. Поболеем за Ямайку, поболеем за Ливан, друзья. Подписывайтесь на Ческом.ру. До новых встреч. Пока.